А что хочется рассказать, это мой путь. Да? То есть Я родился в 1981 году, мама папа были обычными, стандартными гражданами Советского Союза. Мама была врачом, папа был главным инженером молокозавода. До 1995 -го года я учился в обычной средней школе, ничего выдающегося не было. Наверное, учился чуть-чуть получше. Ну, то есть, я был хорошистом, таким твердым хорошистом. С 1995 по 1998 год я учился в Суворовском училище Казанском. А с 1998 по 2003 год это был частный вуз Воронежский экономики, правовой институт, юридический факультет, который с красным дипломом закончил. В аспирантуре учился, учился на МБА в открытом университете Великобритании. С 2005 по 2013 год работал в «Тройке диалогов» в дальнейшем в Сбербанке, возглавлял отдел организации работы с состоятельными клиентами, ну, долго я там не проработал, через полгода ушел. А с 2014 по 2017 год работал в открытии брокер заместителем регионального управляющего и в семнадцатом году, соответственно, в начале года, в конце шестнадцатого, начале семнадцатого года был создан проект Max Capital, где я являюсь управляющим партнером, и я создал партнерство, партнерство людей, которые, как мне тогда казалось, не буду сейчас все все фишки, все вкусности раскрывать, то есть тогда я думал, что я объединяю каких-то людей, которые разделяют мои ценности. Если говорить и возвращаться к богатству семьи, да, то есть, когда я подчеркнул эту концепцию, когда я непосредственно о ней узнал и начинаю сейчас смотреть, что, что же было неким таким импульсом, импульсом, связанным с, со значительным ростом. Да, то есть, когда я работал по найму в «Тройке диалог», Уходила из Сбербанка, то есть моя заработная плата с 2003 по 2013 год, практически за 10 лет, выросла, ну то есть, в 2003 году у меня первая моя зарплата была 2000 рублей, в 2013 году моя зарплата с учетом, с учетом бонусов составляла 300-400 тысяч рублей, то есть рост был практически в 20 раз дохода. И если возвращаться и пытаться понять, что же было первой причиной, что являлось основой такого роста, я понимаю сейчас уже, да, с высоты прожитых лет, хотя я не могу там в полной мере заявлять с высоты прожитых лет, потому что мне всего лишь 36 лет, но я могу говорить, что основой послужил интеллектуальный капитал. Это совокупность знаний, навыков и умений каждого отдельного взятого члена семьи. И задача в постоянном сохранении знаний и навыков и их развития, а также получения новых.